его остановим кто мы русские! антифашисты русские мы русские мы не боимся никого и никогда понятно что вы будете делать вот а вы посмотрите вы, вы это увидите своими глазами а я не верю что они бомбят потому что нам переключили второй источник информации и дали только один откуда я знаю может вообще все придумали и кино пучу убивали сами Украинцы, украинцы убивали. И вот эта вся выставка посвящена именно убийству Украины. Пец 10. вакарах а с <гумут>. <гумут>. не Почему Потому что они уроды, потому что они гадины, потому что они фашисты, потому что я их ненавижу. Я не могу жить в этой стране, потому что они фашисты, гадины, твари и не понимают, где правда, а где ложь. Даже был иностранный агрессивный, и против латвийской телевизии, и он больше раз пытался отнять мобилоту Талруны. Скажи, ты думаешь, думаешь про Кар Украина? Я что думаю? что поздно начали надо было гораздо раньше что нужно было делать порядок навести и с нацистами разобраться убивать нацистов однозначно почему украинцы нацистов а где вы там видели украинцев где вы там видели украинцев? там нацисты воюют да, это точно. Что вы думаете по войну? Я думаю, что это нацики, Конечно. которых много и абсолютно все уже здесь давно. Вот такие и вопросов, вопросы стоят, которые здесь хватает, Это все. просто нацики. Безумные. А сколько лет вы живете в Риге? Нет. Сколько лет вы живете в Риге? Да какой какое ваше дело? Кто вообще такая? Шламон, что это меня снимает?